Доброго утра, дня вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Делл и. Эйфисер! Всем привет! И мы, собственно говоря, находимся в Ultimate Chipping Horse. Ферма, так ферма. Ой. о Давай куда-нибудь воткнем эту штуку. Я, я твой любимый Надо его енота-то мне сменить Эх А что, подожди, нам же вот сюда Надо забрать Ну забирай Ты же понимаешь Давай вот так поставим Давай вот так поставим Давай вот так поставим вот так, нет, вот так, нет, вот так. Я поставлю... Ч ⁇ -то, Изи. Че у тебя там было, Изи? Я не... Я еще подарок сбросил. Изи, да? Хорошо, изи, так изи так. Ну тогда мы сделаем вот так. Да ты заколебал. И а что ладно, ты будешь сделать? Шанс, шанс есть Шанс будет У кого у Кто тебя будет дверь? О, а эта хрень-то не стреляется. Оп. <свяк> <свяк> Свою же... <свяк> в смысле, она в твою жопу сломалась? Нет. Она в твою жопу у меня сломалась? За а У с... меня нет. Ай. Тяжко, но идем. Так, надо ловушки что ли? Mm. Mm. А ты теперь как я? Да. Ловушки. Кто-то это должен делать. Да, хорошо. Так. Раз кто-то это должен делать, то это будешь не ты. Самолеты не портят. У них хрена она с этой едет. Да. Поставил? Так. Да ёперный театр. А! Да в смысле? Она об тебя сломалась. Да не сломалась, она об меня. Ну а чё, разные тайминги? Походу. Да что? Чёртов мят! Как ты туда прошел? Короче, надо все это закрыть и срочно. Согласен. Жестоко. Ладно. Так. Ай, капец. Ах ты. Зря я сюда навелся. А ведь был шанс, что ты не заметил. Не было, поверьте. Так, да блин, раз, два. Смысл еще звона. Если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления на их видео оставлять свои комментарии. Ну а с вами сегодня был Дел и. Пумпум <музык> <музык> <музык> Да, в общем, всем удачи и всем пока. Ha <laughs> ha